Мы находимся на строительной площадке компании «Идея Хаус». Сегодня мы расскажем про фахверк. Фахверк — это способ деревянного домостроения, завоевавший популярность достаточно давно. В основе его лежат массивные балки, пространство между которыми заполняется утеплителем и стеклом. В нашем случае мы будем использовать современный энергоэффективный утеплитель ПИР. Для теплоизоляции мы используем инновационный утеплитель ПИР Для деревянного каркасного домостроения Преимущество плит ПИР очевидны. Утеплитель не поддерживает горение за счет уникальной полимерной структуры, не выделяет вредных веществ как при нагревании, так и при охлаждении и устойчив к образованию плесени и грибка. К тому же срок его службы без потери теплотехнических характеристик составляет более 50 лет. С нами представитель компании «Застройщика» Александр. Александр, расскажите, пожалуйста, в чем особенность конструктива этого дома? Данный дом построен с помощью технологии опора балочная система, которая несет нагрузку всего здания и между балками заполнение энергоэффективным утеплителем. Какой утеплитель здесь использован и почему вы выбрали именно этот утеплитель? Выбрали мы утеплитель Logic Peer, выбрали по... Двум показателям. Первое – это максимальное сопротивление теплопроводности. Второе – это то, что он фольгирован. Фольга отражает тепло во здания. Это дополнительное энергосбережение. А почему выбрали именно утеплитель ПИР? На сегодняшний день это самый энергоэффективный по своим характеристикам теплопроводности. Александр, можно ли этот дом назвать по-настоящему энергоэффективным? Да, данному дому присвоен... Класс энергоэффективности А++. Следующий – это уже пассивный дом, который не требует совсем никакого отопления. Поэтому на сегодняшний день мы самые энергоэффективные. А как часто приходится строить такие энергоэффективные дома? Все чаще и чаще, потому что люди начинают задумываться о сбережении своих финансов, соответственно, сбережении энергозатрат на отопление данного дома. Именно эти дома можно отопить с помощью электроэнергии, уже не привязываясь к газу. Чтобы отопить данный дом, достаточно использовать электроэнергию. Примерные затраты на 140 метров квадратных дом будут 5000 рублей в самый холодный месяц. А приводит ли применение таких энергоэффективных технологий удорожанию строительства? Наша компания занимается строительством с 2007 года. Мы строили энергоэффективные каркасы по финским технологиям. Практика позволяет нам сказать, то, что удорожания нет, а иногда даже экономия. За счет правильного использования материала исключаем слоистость конструкции, что приводит даже к удешевлению. А за счет чего происходит оптимизация строительства? За счет использования энергоэффективных материалов Потому что пир, его надо тоньше э, на стенку, и поэтому даже транспортировка данного дома э, оптимизируется и минимальное количество машин используется. Сегодня мы узнали, как с помощью инновационных материалов можно улучшить классическую технологию фахверкового домостроения. А еще убедились, что энергоэффективность может быть доступной.